Звезда Из края солнечной Колхиды Он шел к нам Долгие года В местах лишения Свободы Осан, вся в печали, братва, к сожалению, а -а -а! Эта песня тебе дню рождения. На каждом праздничном застолье Мы повторяем жизнь ворам Знают имя твое даже небеса Ну зачем ты ушел, дедушка Хасан? Вся в печали, братва, к сожалению Это песня твоя с днем рождения даже небеса. Для нас пути простого Мы вдаль посмотрим убегающим годам Как много сделал ты для хода воровского Тебя мы помнить будем, дедушка Хасан С нами Гения, эй, Эй Тимури, Камарчова, Эй Дивани, Камарчова, Эй Дивани, Эй Тимури, Шакро молодой, Скоро едет домой.